друзья привет у нас сегодня замечательный выходной день день россии и в этот день мы можем много времени посвятить анализу рынков а, прошу прощения сегодня я не буду включать таймер сегодня мы пойдем с вами по большому кругу да и все будет очень долго нудно так что если кому-то Будет жутко неинтересно, отключайтесь прямо сейчас. А, начнем, пожалуй, мы с индексов. X. IMO X. Да? Переходим мы с вами на месячный график, смотрим. Видим, здесь у нас была вершина на О, значит, здесь у нас была третья волна третья волна корректировалась в четвертую волну это была волна б коррекционная это была усеченная волна ну, так немножко это была волна б да? вот здесь вот она где-то закончилась и вот эта волна с и пошло развитие пятой восходящей волны Пока она пятая и мы в ней видим удлинение Вот эти вот дивергенции могут ничего не означать Тем более, что индикатор АО направлен вверх И скорее всего он будет расти еще Так, месяц, неделя но сейчас индекс направлен, вернее, линии баланса направлена исключительно вверх. И мы можем с вами наблюдать. И то, что индикатор АО растет и направлен вверх. Но тут исключительно длинные покупки, да? Из дневного, с недельного, с графика. Там уже как, кому будет интересно. РТС. Фондовый индекс РТС. А я напоминаю, что листинг, из которого состоят ММВБ и РТС, они немножко разные. Поэтому индексы у нас немножко разные. И бумаги, которые в этих индексах, тоже немножко разные. Вот на РТС все гораздо четче получилось и честней, на мой взгляд. Смотрите, здесь вот третья волна у нас. Здесь у нас четвертая. Состоящая из А. Сори. Из А, Б и С. А, Б И С. И вот это вот развитие восходящей пятой волны. Кстати, если у кого-то есть. Да, но здесь надо понимать вот следующий момент. Сейчас я сотру все козюльки. Стер, да? Смотрите какая штука. Индексы могут себя вести одинаково, а могут и по-разному. Вот здесь вот пока у нас нет перебития максимумов волны B, нужно сидеть и ждать, когда это произойдет. Потому что может случиться так, что. По индексу MVB мы будем в коррекции пятой волны какой-нибудь А здесь мы будем в плоской коррекции Что будет довольно весело Ну да ладно Теперь давайте посмотрим Американский Dow, Dow Jones Dow Jones Dow Jones у нас растет Лучше он, наверное, читается на четырех месяцах. Опять же помню наши все старые разговоры. Вот это вот было в тот момент окончания третьей волны, и это была типа коррекция. Но когда стал развиваться вот этот подъем, когда стал развиваться этот подъем, и этот подъем стал уже третьей волной. А это значит, что это у нас была первая волна, а это идет третья волна, первая, вторая коррекционная, третья волна, и окончания этой волны нету. Смотрите, вот видите, четкая дивергенция между ценой и индикатором, говорит о том, что Тут вот было окончание этой первой волны. В тот момент считающийся третьей. Ну, сейчас направление рынка исключительно вверх. Четыре да? месяца на месяце. Ну, все то же самое. Можно сказать, что рынок параллельно Здесь... А, сейчас сотру. Опа. Здесь у нас какие-то ну, коррекционные движения. Но надо полагать, что они примерно... Вот такого характера, либо какого-то, вот такого характера, да. При этом, конечно, вот было перебитие, ну, была дивергенция, был откат, как бы все нормально. А, Б, может быть, еще будет С, а может быть, она уже прошла. Тут, ой, прошу прощения. тут гадать тяжело. Да и гадать не надо. Вот мы видим, что рынок идет вверх. Надо работать по рынку. Сегодня он идет вверх. Работаем в длинную позицию. Завтра он падает. Работаем в короткую позицию. Остановились мы с вами тогда на рассмотре American Express. О, господи. Амген. Um, um, Ой, а давайте это. Вот, честно говоря, мне просто влом вот эти вот акции все смотреть, их 100 штук. Кому я это, я, я это делаю? Вопросов ни у кого нету, блин. Единственное, что для канала YouTube я это делаю, потому что вот эти вот акции потом становятся у меня ключевыми словами может быть кто нибудь когда нибудь зайдет и то это америкосы они нифига не поймут как я это что я там рассказываю давайте usd рубль заглянем usd рубль tomorrow кстати, вот если кто понимает, я не совсем понимаю. Нафига они сделали usd RUB Tomorrow Today, EST Today еще бы сделали. Зачем так много котировок рубля? ТБ. Today, September, September. Фиг поймешь. Возможно, и в других валютах, а вот tomorrow, today, spot, ну, спот понятно, вот это вот зачем, tomorrow, today. Короче, что-то они там мутят, никак не мутят. Смотрите, что на рубле у нас видно, может быть и не видно. Во-первых, ну, наверное, это уже в обзорах многих есть. Вот это вот у нас третья волна пока. Видно, что есть небольшая дивергенция, да, расхождение. А окончание третьей волны все четко есть. Вот это вот движение, это либо А и развивающаяся Б, за которой может быть С. Либо Стираем Стираем Либо это альтернативная разметка Сейчас э -э, Уйду чуть поглубже На временной интервал Неделю да? И мы с вами увидим Ну это Может быть притянута за ночь. А, Б и С И здесь началось развитие нового импульса Возможно Но Что-то я сейчас неправильно импульс нарисовал 5 сек Дотру Значит третья да? Вот она вот так вот Первая, вторая, третья И сейчас идет четвертая Которая стоит из A, B, Вот но, скорее всего, это вот прошла только волна А. Если мы помним о фрактальной структуре всего этого дела, то, скорее всего, это идет Б. Но пока иного у нас не доказано, да, мы не пробили вот этих вот максимумов. Мы находимся в волне Б что происходит у нас сейчас ли, Линии индикатора аллигатора или ну, практически в горизонт даже можно сказать вниз это значит что здесь трудный для торговли рынок никакущий я не знаю есть ли смысл здесь были сигналы дневные на покупку вот допустим но они уже Цена шла вверх до да, ступенями. Вот если здесь она не пробьет цена этих минимумов, то может быть она зашагает вверх. Но я не вижу особого смысла вот в этой вот торговле. Потому что здесь волатильность большая. Смысла на это нарваться что-то я не вижу. Теперь давайте рассмотрим биткоин. Или не будем рассматривать. Я уже как-то недавно смотрел, я думаю, там принципиально вообще ничего не поменялось. Но я для себя посмотрю, потому что US доллар биткоин. Биткоин.. B Биткоин Доллар. Вот это наверно. Ох ты. Итак, что мы видим по биткоину? Он у нас стоит опять 8034. Супер. Смотрим на месяцы. Все то же самое. Здесь у нас третья волна. Там каким-то образом она закончилась. Пошла коррекция третьей волны. Вот теперь вопрос. Вот это было все. А Это Б А это С Так, ну раз у нас такая удача Есть сигналы Сейчас мы их посмотрим Вот вчера я зашел в золото Стою в нем, держу О, Надо F11 нажать F11 О. Стою в золоте, держу его <смех> на восходящее движение. Думаю я, что все будет окейшки. Okay. Так, у нас э, был сигнал, предварительный сигнал продажи Евро USD. Смотрим, что мы тут видим. Да ничего не По евро USD я жду коррекции. Вот примерно вот в эти зоны. Как только это коррекция совершится там будут хорошие сигналы мы их возьмем в работу great britain где он фунта огоспы oh, great britain USD сигнал продаж смотрям смотрим ба тут у меня какие-то сделки были ну-ка в 4 часа заглянем че это просто такое понятно период графика неделя ага и воно как это мы находимся в G да? либо у нас прошла B и C но ну, вот у меня есть разметка на чтобы она не мешалась БЦ, либо мы сейчас находимся просто в сложной Б. Чё-то я фунт-доллар бы вообще не трогал. Пускай он там сам по себе устаканится. Да просто смысла нет его трогать, почему? Потому что сейчас влезешь потом снова выйдешь снова лучше дождаться когда него будет жесткий четкий импульс направление движение и тогда уже обходить <с Catholics> так по биткоину значит чува нам непонятно что это за структура да мы лезем вовнутрь смотрим с вами опять же очень похоже что прошла волна а, -а, -а, -а, -а прошла сложная волна Б, прошла сложная волна, ну не сложная, простая волна С, и все это было Сформировано волной А. Сейчас идет подъем в волне Б, за которой будет волна С. Пока Б у нас не перебила от максимум, мы ждем и ищем здесь ну, грубо говоря, короткие продажи. Короткие продажи. Мы ждем и ищем продажи. Вот. Идем внутрь дня. И что мы видим? Что дивергенция-то у нас состоялась. И третья волна-то у нас уже есть. И это идет четвертая. это 3 ну что-то затормозил мой друг это у нас идет 3 3 4 вот дивергенция прошла пошла 4 волна ждем мы короче коррекции этого чудесного инструмента ну если у вас будет желание то вы можете войти в коррекционную цель которая по идее ну как бы должна быть такой нехилый вы можете войти после коррекции в новое движение в пятую волну но вас надо предупредить о том что этой волны может и не быть если это троечная б к примеру да так что ребят рынок это такое дело здесь нужно четко четко понимать что делать будешь а ну замечательно единственное что вот здесь вот вот район предыдущей коррекции возможно мы пойдем сюда ну здесь тоже была небольшая ну и сюда вот где-то в этих пределах надо искать точки для положим выхода в длинные позиции. Но это при том, что у вас будет минимальный риск. И мы надеемся, что в этой волне будет развитие восходящего движения, э, потока. Если же этого не будет, то все здесь говорит о том, что надо искать короткие ходы несмотря на то что линии говорят у нас о том что цена движется вверх но сейчас она не движется вверх а в боковике находится да есть вероятность что это всего лишь волна b или если какая-то волна b может. или кстати, вот на акциях AMD это заметно. AMD. Ой. АМД. Акции. оба. Я не знаю почему, но мой учитель говорит о том, что это не та же картина. А мне почему-то она, ну, очень видится такой же. Хотя, <смех> она <кривая. смех> вот, вот, смотрите Вот это вот у нас была <смех> третья волна Как такового здесь направлено движение Перло-перло, вот да, потом отвалилось, потом поперло вверх Да третья волна, это коррекция А, Б и С Вот так вот оно мне видится А это развивающаяся пятая волна восходящая, общем, шикарная такая, быстренькая. Вот что-то не подсказывает, что картинка на биткоине может быть прям точно в -точь такой же. Это третья волна, потом вот это вот восх... опущение, вот эта вот волна B и поход вниз в C может быть так а может и не быть так давайте я пересилю просто свое это не хотение и сейчас мы с вами посмотрим ценные бумаги амген как будто бы грузинская фамилия чья-то или армянская кто такой кто такой амген суши а он что-то и не грузится. Да, обновить... -то, видимо, шутка не прошла. Ай, спасибо. Шутка, видимо, не прошла, и анген решил отвориться. А, ребят, кстати, вот то, во что я инвестирую, смотрите. Нижняя, нижняя. Ой. Камск АО. Вот, друзья мои, кто смотрит сейчас, обратите внимание О, так, а что у меня отвалилась эта рисовалка? Какое приложение нестабильное Так, сейчас, 5 секунд Чуть-то она отвалилась, я не понял ты ты вык... кто это ее выкол она должна быть она очень удобная э -э так. Так. вот товарищи вот здесь вот вот здесь вот вот здесь вот я кричал на своих сайтах я кричал в яндексе Друзья, покупайте, покупайте, покупайте, Нет, здесь ты окричал, но это не то немножко. Здесь, ладно, здесь уже прошла, у нас дивидендная стоимость. Центральный телеграф. Вот. Значит, чего? Центральный телеграф. А, тоже прикольная вещь. Четыре месяца. На ничего мы не будем Четыре месяца. Давайте на месяц. Вот. Ну, где-то так. То есть вот это третья волна. Коррекция была третья волна. Это А, В и С. И здесь развивается новый импульс вверх. И он, этот импульс, пока крепко подогрет а, дивидендной истории. Сейчас до сих пор дивиденды по этому инструменту составляют 30% годовых. Ребята, вы подумайте, куда вы можете вложить популяр. Я прошу прощения за мой французский, чтобы получить 30%. Какой блин долбанный бизнес, какой френчези там или как он там, какой вам бизнес за буквально неделю 30% принесет. И это при том, что акции направлены строго вверх. И расти они будут еще долго и долго. Если считать, что вот это третья волна, то эти, ну, цена этих акций должна перебить 133 рубля. Ау, очнитесь, друзья. Надо просто головой думать. Ой. Ну, да бог совет. Делайте, что хотите. Так. Возвращаемся к Амгену. Ай. Что-то я копировать анген инкомпорейтед анген инкомпорайтет все как печально как все печально и график не читается надо перейти на месяц переходим на месяц график начинает читаться лучше но еще недостаточно давайте перейдем на 4 месяца Переходим на четыре месяца, график читается, достаточно. А вот с этих четырех месяцев можно в принципе, и все разглядеть, что происходит. Это была первая волна, ну в ней А, Б, Ц. Это у нас идет третья волна, третья волна. вот Это была третья в третьей волне, а это, похоже, пятая в третьей. Хотя здесь дивергенции нету. Но если мы зайдем на меньший таймфрейм, то мы увидим, что там эта дивергенция это на.. Ну да, так и есть. Это была третья волна, а это идет пятая волна в третьей. Скоро начнет коррекция в Амгене, если она уже не надевай ой прошу прощения надеваю я, я записываю ролик экрана потому что есть время а сегодня делов у меня куча аналог девайс инкомпойated что мы увидим на аналог девайс инкомпойд да и, собственно... Аналог. <смех> АД, AD, да. Ну что, я хочу поздравить всех тех, кто сидит в аналог девайса с Друзья, если вот эта штука по индикатору А он не перебьет максимум, то это есть пятая волна. И скоро начнется <вих> вот примерно в эти уровни коррекции. А может и сюда. А потому что здесь была глубокая... Это я разговариваю сам с собой. Почему такая глубокая коррекция? Потому что здесь она была глубокая. А рынок имеет свойство повторяться. но здесь в данный момент, здесь и сейчас у нас восходящая. Восходящее движение, рынок, можно сказать, параллельный, поэтому сейчас поглубже спустимся, поэтому что здесь делать, здесь искать входы пока в длинные позиции по вашей торговой системе, но быть готовым, что все это дело накроется медным тазом, потому что есть вероятность того, что это пятая волна, а у нее есть свой характерный признак Она прижата к линиям баланса Вот, вот это вот третья волна Видите, как она хопа, стремительно Опа. линии баланса ее еле-еле догоняет Потом коррекционная волна а Это пятая, она прижата к линиям баланса Поэтому, собственно бе, -бе, бе Надо быть готовым К тому, что эта история Должна закончиться Так NASDAQ меня, ну давайте Apple еще посмотрим, яблоко у яблока я вчера на вебинаре рассматривал, у яблока все хорошо все реально хотя видите я что нарисовал оп коррекционное движение но это все не факт смотрите какой прикол вот в тот момент когда был 2007 год вот это была третья волна 2007 года вот это третья волна была для, для 2012 года это было третьей волной для 2015 года а это третья волна для 2019 года очень прикольный инструмент чем 12 месяцев от года отличается я не знаю 4 месяца Ну вот на четырех месяцах Видите Чего это творится Восходящее движение И третья волна пи пилит, и пилит и пилит и пилит вверх Ну то есть Пока Apple Это вообще шик блеск Несмотря на все запреты Перезапреты вот вот эти вот картинки коррекционные могут повторяться здесь ну тут она видно уже что более глубокая но повторится она но пойдет он вверх инструмент но не повторится но пойдет он вверх. там такого сейчас пока а, здесь особо тренда нету, вот здесь боковик возможно повторение вот всех вот этих вот движений а потом просто может быть так а может быть это начнется здесь более серьезная такая глубокая коррекция это покажет только время надо действовать здесь сейчас вот мы стоим на неделю, что у нас? линии баланса в горизонте на день переходим, что у нас? Линии <смех> баланса вниз Ну понятно Потому что тут такая усложняющаяся коррекция Здесь да? <смех> у раз что видно? Была только волна А Вот это вот волна Б Скорее всего Это идет раз волна С Хотя линии разворачиваются баланс Я бы искал здесь короткие короткий продажи я здесь искал пока хотя сейчас мы посмотрим сейчас 5 5 секунд 5 минут 5 минут перетерели коррекция фибродачи делаем вот так вот да коррекция-то пришла в зону может и импульс развиваться Вверх. День ну, Прикол Прикол, конечно Смотрите, что я посмотрел а, Простите за тавтологию В общем, вот это вот дело Может из себя представлять Либо импульсную волну Либо волну б а после нее выйдет волна С. То есть две альтернативные разметки. Да? Линии баланса сейчас разворачиваются. Это коррекционное все движение. Это было А, Б. Может быть это была усеченная С. Начинается движение вверх. Может быть это был первый импульс. Это был первая. Вторая волна. То есть тут вариантов черти сколько и что в таком в таком положении вещей делать в таком положении вещей в дне не торговать вот что я вам скажу переходить на неделю где развитие событий что-то типа такого, а может быть что-то типа такого, оба оба. оба. А быть, типа такого. оба, оба. А, вон как круто пошло то а, б и э, как пошло то, и а? э, как бывает, а? Вот она как бывает, О, что творится, да? Не не вот она что Вот оно как бывает. Вот она вот здесь вот так же может быть. Да, вот такая вот корипа -то тоже. Вот, может быть и так. Ну все, на, на... яблоке у меня это. Настроение закончилось. Давайте на сегодня все. Если есть вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал. Ну, мне очень полезно, если у меня будут подписчики, активные зрители. Всем спасибо, до свидания, до следующих встреч. Всего хорошего.